Здравствуйте, дорогие друзья! 8 марта все ближе и ближе, и сегодня вашему вниманию хочу представить весенние сумочки из новой коллекции итальянского бренда Роберто Ференза. Среди множества других сумочки выделяет и украшает высококачественная фурнитура итальянского производства. Все эти колечки, замочки, молнии в сочетании с изящным цветочным теснением. как раз для нас с вами девочки. Первая весенняя пташка, кладчик или маленькая прогулочная сумочка, как вам хочется называть. Главное миниатюрная, красивая и итальянская. Закрывается клапаном на прочный магнитик. Внутрь поместится кошелек, обложка для паспорта, обложка для автодокументов, планшет, телефон. Снаружи замечательный элегантный кармашек. У кого есть фантазия, найдешь, что туда положить. Свои варианты вы можете написать в комментариях под видео, нам будет очень интересно почитать. Сумочка сделана из мягкой натуральной кожи, приятной на ощупь. Ремешок регулируется. Можете носить ее как на плече, через плечо, так и в руке. Следующая модель для деловых и практичных женщин. Нежный коричневый цвет, ненавязчивое теснение, Позволяет сочетать ее с любым стилем. Носить сумочку вы можете в руке или на плече. Внутри два больших отделения. Посередине и сбоку хорошо сшитые прочные кармашки на молнии. Обратите внимание, подкладка ровненькая, также сшита на 5 с плюсом. Обязательно два открытых кармашка для смартфона, карт-холдера и других мелких предметов. Закрывается сумочка на молнию. Есть специальные ножки, ведь вы заботливая хозяйка. Как вы видите, наши новинки сочетают в себе практичность, изящество и итальянское качество. И это еще только малая часть новой весенней коллекции. Порадуйте себя и своих близких замечательным подарком. Смотрите нас, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы пошли снимать для вас новый ролик. До скорых встреч!